Эту историю подарил мне муж, совершенно случайно и совершенно недавно. Не помню, о чем мы разговаривали, но как-то у меня родилась фраза про то, что я красивая. И тогда он мне сказал интересную вещь. Он говорит, о, если ты красивая, я что, урод? На что я очень удивилась и спросила его, скажи, пожалуйста, а почему мы должны обязательно выбирать? кого-то одного красивого. Почему, если я красивая, то ты урод? Получается по аналогии, что если ты красивый, то урод я. А почему нельзя быть красивым нам двоим? Ты красивый, я красивая, и мы красивы вместе. Почему нам нужно обязательно урод во всей этой истории? Зачем? Очень часто... Люди таким образом выбирают того, кто прав и кто главный в доме. Получается интересная история примерно по той же аналогии. Ты лучше, значит, я хуже. Я хуже, значит, ты лучше. Если там хуже, то я лучше. И как ни крути, эта ситуация проиграл-проиграл. То есть если я лучше то рядом со мной люди, которые хуже. И мне с ними приходится жить. Зачем мне плохие люди вокруг? Если я лучше, если лучше другой человек, я постоянно путаюсь в этих понятиях, как вы заметили, если лучше другой человек, тогда я хуже. Мне это тоже неприятно. Есть выход из этой ситуации. Когда мы перестаем сравнивать, лучше – хуже, красивый – урод, а добрый – злой, то возникает прекрасная ситуация. И в данном случае не выбор, кто лучше, кто хуже. Кто лучше знает, кто лучше в этом разбирается, кто лучше... и далее по тексту. А если мы заменим это словом «хороший», я хороший, ты хороший, вместе мы хорошие люди. Кто лучше разбирается? Не знаю. Ты разбираешься, и я как-то разбираюсь. Ты хороший, я хороший, вместе мы хорошие люди. И тогда можно иметь красивую семью, красивые отношения, красивых детей и тому подобные вещи. И тогда можно иметь э, такого человека, как я, и тогда можно иметь хорошего человека рядом, и тогда можно иметь хорошую работу, хорошего начальника, хороших коллег. Проверьте, сколько хороших людей вокруг. Часто выбор не стоит, кто лучше, кто хуже. М -м -м. Каждый хочет быть самим собой. Но иногда человеку кажется, что если он будет как-то себя правильно вести, то его будут любить. А помимо социальной стороны у нас есть индивидуальная сторона. И человек рождается с глубинным убеждением «я хороший». И это делает каждый человек. И когда мы кому-то объясняем, что он плохой, ему это не нравится. Но он не скажет себе «я плохой». Он о вас подумает, что «какой неприятный человек, мне с ним рядом некомфортно. Зачем вам это?» Я хороший, ты хороший, вместе мы хорошие люди. И тогда вы живете, совершенно верно, в хорошем мире. Создайте свой мир и позволяйте людям рядом с вами быть хорошими.